Идея объединения южных славян в единое государство появилась еще в 19 веке, однако создание независимого государства представлялось маловероятным ввиду существования Австро-Венгерской империи, включавшей в свой состав значительную часть южнославянских земель. Однако Первая мировая война кардинально перестроила карту Европы. Австро-Венгерская империя рухнула, что обеспечило создание королевства сербов, хорватов и словенцев в 1918 году. Тем не менее, уже в первые годы Нового государства наблюдался резкий рост национализма, преимущественно в Хорватии, что было ответом на стремление части сербской элиты обеспечить превосходство сербов над другими народами в государстве. Рост политической нестабильности вылился в установление королевской диктатуры в 1929 году и вместе с этим было официально принято название Югославия. 30-е годы в стране отметились политическими репрессиями, в апреле 1941 года Югославия подверглась агрессии Германии и ее союзников, что привело к полному разгрому и разделу территории и государства между агрессорами. Оккупация привела к активизации массового партизанского движения, лидером которого стал Иосиф Ростита, руководитель Коммунистической партии Югославии. В 1945 году коммунисты при поддержке СССР смогли полностью освободить страну от захватчиков. 11 ноября прошли выборы в парламент на которых большинство набрали, естественно, коммунисты. Одновременно проходил референдум о форме правления страны, и в итоге в Югославии была ликвидирована монархия. После этого Народная Скупщина провозгласила Федеративную Народную Республику Югославия. В 1946 году была принята новая конституция, которая на законодательном уровне закрепила новый строй. В стране устанавливалась однопартийная система во главе с компартией. Ее генеральным секретарем был Иосиф Тита. Важно отметить, что коммунисты сделали Югославию Федерации, и теперь ее административно-территориальное отделение состояло из шести республик. У каждой из них были свои особенности, но об этом позже. В экономическом плане Иосиф Тита до советско-югославского раскола старался копировать Советский Союз. Так происходила национализация предприятий. В 1947 году в Югославии была провозглашена пятилетка, в которой упор делался на развитие тяжелой промышленности. Также планировалось проведение коллективизации. Что же касается внешней политики, то тут стоит рассказать о проекте Балканской Федерации. После прихода к власти коммунистов в странах Восточной Европы активно обсуждался вопрос об объединении Румынии, Болгарии, Югославии, Албании и Греции в одну огромную Балканскую Федерацию. Наибольшую активность в реализации этого проекта проявляли Албания, Югославия и Болгария. Однако было много спорных моментов. Например, не очень ясно, каким будет административно-территориальное устройство этой федерации. Будет ли Югославия там как отдельная республика наравне с Албанией и Болгарией, или же Болгария с Албанией там будут наравне с остальными шестью республиками. Также не ясно, что делать с Македонией, ведь македонцы по языку и культуре Почти не отличается от болгар, а значит, в Балканской Федерации Македония могла бы быть частью Болгарии. Но главная причина нереализации Балканской Федерации связана с советско-югославским расколом. Он произошел из-за накопившихся противоречий между двумя странами. Во-первых, после военной время Советский Союз не оказывал той экономической помощи, которую хотел Тита. Во-вторых, Тита не согласовывал свои действия с Москвой. И проблема заключалась в том что в то время у США было ядерное оружие, а у Советского Союза оно появилось только в 1949 году. Из-за этого Сталин вынужден был идти на некоторые уступки Западу, дабы в лишний раз не накалять ситуацию и не провоцировать Западный блок. С 1946 до 1945 была гражданская война в Греции между коммунистами и монархистами. И первое время Советский Союз вместе с Болгарией и Югославией оказывали помощь греческим коммунистам. Однако с 1947 года Сталин начал сомневаться в победе греческих коммунистов. Кроме того, он боялся, что США и Великобритания ради своих позиций в Средиземном море будут готовы вступить в открытый военный конфликт. Что же касается Тита, то он, наоборот, активно поддерживал греческих коммунистов. Другая ситуация была связана с тем, что у Югославии были территориальные претензии к Австрии и Италии. И требования Тита отдать все территории Югославии также создавала напряженность между советским и западным блоками. Третью причину, которую в основном называют, это то, что реализация проекта Балканской Федерации могла бы поспособствовать усилению влияния ТИТа на весь соцлагерь, вытеснив таким образом СССР из лидеров. В этом есть, конечно же, доля правды, но тогда мне не очень понятно, почему, например, Сталин позволил объединить огромный Китай вместе с Тибетом под руководством Мао Цзэдуна. Неужели он не мог претендовать на лидера соцлагеря? Кроме того, первое время Сталин, наоборот, способствовал Балканской Федерации. Так что говорить о самолюбии Сталина, который хотел быть единоличным вождем народов и поэтому не взлюбил бедного Тита, достаточно спорно. В 1947 году в Польше была основана Международная коммунистическая организация Коминформ. В ней состояли все компартии Европы, в том числе и Югославская. Так вот, в 1948 году эта организация осудила Иосифа Броза Тита за ревизионизм, троцкизм и так далее, в общем, из-за идеологических ошибок. В этом же году страны Советского Блока полностью разорвали отношения с Югославией. Во всех компартиях Европы происходила массовая очистка против сторонников Тита. В ответ Тита проводил репрессии против всех сторонников Сталина. В итоге можно сказать, что с 1948 года Югославия оказалась в изоляции, ведь по сути весь советский блок прервал торговлю и вообще какое-либо сотрудничество с Белградом. И тут у Титы был выбор, либо пойти попытаться вообще дистанцироваться от плотного сотрудничества со всем миром, как это сделала в будущем Каджиевская Албания. Либо же, раз уж тебя выгнали из одного блока, то можно наладить сотрудничество с другой стороной. И Тита выбрал второй вариант. После разрыва отношений с Советским Союзом, Федеративная Народная Республика Югославия пошла в обнимку с Западом. Налаживались торговые отношения. А в 1951 году Югославия вообще заключила договор с Америкой о военной помощи. В 1953 были подписаны договоры о дружбе и сотрудничестве с Грецией и Турцией. Также в этот период Федеративная Народная Республика Югославия сумела решить территориальный спор с Италией, подписав в 1954 году Лондонский договор о Триесте. Важно отметить, что такой разворот во внешней политике не мог не сказаться на внутреннюю. Во-первых, коллективизация сельского хозяйства была свернута, а во-вторых, проходила децентрализация экономики. В июне в 1950-м был принят... Основной закон об управлении государственными хозяйственными предприятиями и высшими хозяйственными объединениями со стороны трудовых коллективов. Благодаря ему рабочий коллектив мог избирать рабочий совет, который полностью управлял предприятием. В 1953 году был принят огромный пакет поправок к Югославской Конституции, которые усиливали децентрализацию в экономике. Также были послабления в политической сфере. Югославским республикам предоставлялась независимость в некоторых политических и экономических областях. Вообще, процесс децентрализации происходил на протяжении всего правления Иосифа Брузатита. О том, к чему все это в конечном итоге привело, я расскажу позже. Стоит еще сказать, что в 1952 году Коммунистическая партия Югославии была переименована в Союз Коммунистов Югославии. Ну, предположительно, это связано с тем, чтобы показать людям, что теперь идеология играет не такую важную роль в обществе. При этом однопартийная система во главе с Компартией по-прежнему сохранялась. Еще из таких символических реформ можно назвать введение поста президента. Ну, знаете, в большинстве стран Запада формальными лидерами государств являются президенты. Ну, а чем Тита хуже? Собственно, на посту президента Югославии Иосиф Рос Тита оставался до конца своей жизни. Ну, а теперь вернемся к внешней политике. Ведь там произошли важные перемены. В 1953 году умер Сталин, и в ходе партийных интриг к власти пришел Никита Хрущев. Он решил попытаться наладить отношения с Федеративной Народной Республикой Югославии. И в 1955 году генеральный секретарь СССР посетил Белград. Советское руководство даже подписало декларацию, суть которой заключалась в том, что каждый строит социализм кто как хочет. Однако вместо того, чтобы покинуть Западный Блок и вернуться в Советский, Югославия решила пойти по другому пути. В том же 1955 году Иосиф Бростита посетил Египет и Индию. Он сумел установить тесные отношения с этими странами. И уже в 1956 президент Египта Гамаль Абдел Насер и премьер-министр Индии Джавахарлал Неру посетили Югославию, где все три лидера заявили о принципах мирного сосуществования между государствами.